эмоции это заряд сформированный чувствами то есть это остаточный заряд заряд энергии вот кто-то написал вот эту вот красивую энергию да то есть это заряд чувства это физико-химическая реакция сейчас в теле то есть это жизнь в теле включая энергии включая какие-то там Гормоны, ферменты, ну то есть э, всякие разные химические элементы. То, что происходит сейчас. Сейчас. Смотрите, прямо сейчас берем, ну не знаю, что, может, вот я, например, ручкой беру себя, в руку тыкаю. Можете тоже потыкать. Чувствуете? Можете просто, вот знаете, вот здесь вот между пальцами есть точка для массажа. Вот здесь вот можете нажать она вот так вот нажимается вот так вот это чтобы голова не болела энергии в теле ходили Точка очень важная из цигун вот можете нажать и больно вот это чувство эмоции это память то есть это то что было в прошлом зарядилась энергия высвободилась и она в вас живет и вот смотрите ваш, ваши шумные соседи вас эмоционально вытаскивают. То есть они помогают вам вытащить эту эмоцию. Как только вы ее вытащите, внимание, как только вы вытащите эту эмоцию и отработаете, соседи вас не будут беспокоить. Если будут беспокоить, то вы без всяких эмоций поднимаетесь и говорите ⁇ привет ⁇ Но эмоции внешние не решаются. То есть, если ты сходишь к соседям на них, наорешь, наругаешься, вызовешь полицию, вернешься домой, а эмоция осталась почему? Думаем, почему? Потому что она внутри вас. И с чем нужно работать с соседями, с тещей, с женой, с певцами на улице. Еще раз проходим по этому списку. Да? То есть одно и то же событие, разные восприятия. Почему? Потому что у каждого свои уроки, у каждого свои проблемы внутри. И работать нужно внутри себя. Ближайшее, что мы будем делать, это в субботу у нас будет практика. Для тех, кто цели не умеет ставить, напишите, мы вам дадим курс, как научиться ставить цели. Он не очень дорогой, трехмесячный. Там все полностью в программе написано, полностью все, весь алгоритм, начиная от постановки целей, потом как с ней работать для того, чтобы прийти к результату. Полностью, сто процентов, там все написано, все практики, поэтому я считаю, что это вообще недорого. А там глобально все расписано. Хотите, пишите, мы вам дадим ссылку оплачивайте и занимайтесь. Под моим чутким руководством.